здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске ожидаемые поправки ндфл с декабрьской зарплаты занавес приоткрыт еще можно успеть налоговый прогноз ожидаемые поправки внесены изменения в налоговый кодекс Большая часть новации относится к текущему периоду и распространяет свое действие назад. В частности, это положение о налогообложении ряда выплат операций, касающихся специальной военной операции, например, материальной помощи мобилизованным и членам их семей. Кроме того, новые положения об особенностях расчетов по НДС предусмотрены для контрагентов налогоплательщиков с присоединенных субъектов Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. НДФЛ с декабрьской зарплаты. Налоговая служба дала разъяснение по НДФЛ в отношении декабрьской зарплаты, выплаченной в следующем году. Итак, вечная история с такой переходящей операцией в этом году решается просто, исходя из изменений законодательства. Декабрьская зарплата, включая аванс, окончательный расчет, по которой приходится на следующий год, признается доходом года выплаты. И точка. То есть доход для цели НДФЛ формируется на дату окончательного расчета с работником в 2023 году, например, 10 января 2023 года, а налог уплачивается по новым правилам не позднее 30 января 2023 года с учетом переноса крайнего срока с 28 января 2023 года, выпавшего на субботу. Занавес приоткрыт. Сняли вето с некоторых сделок и операций с долями обществ с ограниченной ответственностью под контрольными лицам из недружественных россии стран. Напомним, с сентября этого года с такими иностранными лицами запрещены сделки с долями в ООО и другими правами, которые повлияют на управление обществом или условия ведения ими предпринимательской деятельности. Проводить их можно только с разрешения специальной правительственной комиссии. С ноября эта комиссия разрешила гражданам-резидентам безвозмездно получать доли в обществах от своих ближайших заграничных родственников, в том числе супругов из недружественных стран. Еще можно успеть. Не забываем, ряд контрсанкционных мер поддержки бизнеса продолжают свое действие, и еще можно успеть забежать в последний вагон. В частности, ФСС России напоминает, что 15 декабря истекает срок направления заявления на получение субсидии при трудоустройстве безработных граждан. Воспользоваться этой мерой при соблюдении определенных условий могут организации и предприниматели, заключившие трудовые договоры с гражданами, зарегистрированными в Центре занятости в качестве безработных. Налоговый прогноз. 1 декабря истекает срок представления отчетов по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам. Отчет можно сдать через личный кабинет налогоплательщика или оператора ЭДО на бумаге лично или через представителя, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Запущена программа субсидирования производителей деревянных домов стоимостью до 3,5 миллионов рублей, которые будут продавать их населению со скидкой до 10%. Для участия в программе нужно пройти конкурсный отбор. С 1 марта следующего года можно будет подать заявление на перерасчет платы за вывоз бытовых отходов, если вы по каким-то причинам планируете временно не пользоваться этой услугой более 5 календарных дней. Новости Москвы. Мобилизованных граждан и членов их семей столичное управление реестра будет бесплатно консультировать по вопросам оформления недвижимости. Приглашаем вас на вебинар, который проводится в рамках курса ИПБР «Налоги и налоговый учет-2023». Тема второго вебинара этого курса «Налог на прибыль». Состоится он 1 декабря.